Приветствую вас, руководители! Давайте честно признаемся сами себе. Мы подсознательно любим выполнять простые типовые задачи. Это же так приятно. Самостоятельно подготовить смету, согласовать ее с заказчиком, передать в производство и дать указание инженеру, как настроить станок. Мы выполняем мелкие операционные задачи и получаем от них маленькие порции моментального удовольствия. А еще это очень удобно вашим сотрудникам. Они отвлекают вас по мелочам, потому что хотят разделить ответственность с руководителем, или же просто потому, что они не привыкли принимать самостоятельных решений. Что имеем в итоге? Руководитель, погрязший в операционке, дни и ночи, проведенные на работе, и команда несамостоятельных сотрудников. Знакомо? Так как же вырваться из порочного круга? Для начала нужно самому полюбить больше долгосрочный результат, а не только сиюминутный. Нужно научиться получать удовольствие от управления, а не только от работы своими руками. Нужно научиться воспринимать результат работы вашей команды, как результаты вашего труда тоже. Нужно выработать стойкость к соблазну проваливаться в мимолетное удовольствие от выполнения мелких задач за сотрудников. И да, важно понять, что мы проваливаемся в рутину, потому что мы этого хотим. Ну и, наконец, нужно захотеть выйти из рутины и дать необходимую технологию своей команде, технологию системной работы. Какие простые инструменты вам в этом помогут? Конвейер и перечень инструкций, для того, чтобы разделить зоны ответственности и максимально упростить рабочий процесс сотрудников. Формула наставничества, чтобы научить сотрудников браться за сложные, нетиповые задачи. Ритм брифингов и планирований, чтобы всем спланировать свою рабочую неделю и разойтись каждому по своим задачам. Удачного вам внедрения!